Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале и в сегодняшнем видео мы будем заниматься сразу двумя делами. Первое, мы будем делать красивую брошку в форме тыквы, а второе, мы будем тренироваться вышивать французским узелком. Если вы уже видели мое видео о том, как пришивать пайетки, вы помните, что мы упоминали там способ пришивания пайетки с французским узелком. Если вы видео не видели, то бегом смотреть, я ссылочку где-нибудь тут оставлю. Ну что, поехали? Полный список всех расходных материалов я выложу в описании под этим видео. Начну свою работу с зарисовки эскиза тыквы. Затем вырезаю шаблон из бумаги. Любую льняную ткань вы можете запялить. Это самая подходящая ткань, потому что она не тянется и не деформирует в случае чего брошку. Запяливать надо хорошенько, краешки подтягиваем, чтобы ткань была максимально натянута. Лишнее обрезаем. Из оранжевого фетра мы будем вырезать нашу заготовку по шаблону. Первую заготовку мы должны приметать к основной ткани при помощи мелких стежков по контуру стежки за контур, тыковки не должны выходить. Старайтесь как бы заводить иголку под фетр. Дальше, чтобы не запутаться, предлагаю разбить шаблон тыквы на несколько мелких деталей. Каждую деталь для удобства я предлагаю пронумеровать. Разрезаем шаблон на отдельные части, затем снова на оранжевом фетре дублируем эти детали. Для того, чтобы придать объем тыкве, детальки нужно будет продублировать не в одном экземпляре, а в нескольких. Центральную часть тыквы я предлагаю вырезать в трех экземплярах. Каждый последующий слой будет меньше предыдущего на 1-2 миллиметра. Деталь номер 2 и номер 4 я предлагаю вырезать в двух экземплярах каждую, деталь номер 1 и номер 5 в единичном экземпляре. Центральную часть тыквы, которую мы изготовили из нескольких кусочков фетра, складываем один на другой и приметываем. В самом низу должен оказаться самый маленький кусочек. Затем мы также приметываем оставшиеся детальки и приступаем к самому хвостику тыквы. Хвостик вырезаем из зеленого фетра. Также прихватываем ниткой хвостик на основной ткани. А сейчас нам понадобится мононить и жесткая золотая канитель. Жесткую канитель нужно будет немного подрастянуть. Выкладывать мы ее будем по контуру, повторяя изгибы деталей тыквы. Также канитель мы будем выкладывать в углублениях тыквы. Старайтесь приметывать канитель частыми стежками, старайтесь кончики канителя хорошо закреплять несколькими стежками. Теперь у нас настал черед французских узелков, а их у нас будет очень много. Берем нитку Мулине. У меня нитка фирмы Гамма. Вы можете взять любую другую фирму, подходящую по цвету. У меня номер нитки 3194. Я продублирую на экране и в описании в том числе. Берем одну ниточку и будем применять ее в одно сложение. Я специально в очень замедленной съемке показываю, как делать завитки на иголке. Мы берем нитку в левую руку, в правую руку берем иголку и левой рукой делаем накиды. Но ну, это, наверное, уже из вязания термин. Ну, пусть будет накид. Делаем три накида, три намотки на иголку. Нитку мы не отпускаем из левой руки и протягиваем иголку через ткань. Таким образом мы будем заполнять пустые пространства. Сначала я предлагаю использовать самую светлую нить для того, чтобы наметить блики. Если мы хотим, чтобы тыква оказалась объемной, помимо того, что мы делаем ее действительно объемной за счет многослойности, нужно наметить светлые участки. затем Чуть более темные, еще более темные и самые темные. Собственно, поэтому мы используем такое количество желтых, оранжевых и коричневых ниток. Как только мы наметили самые светлые части, блики на тыкве, обшиваем таким же образом, при помощи французских узелков, обшиваем эти блики по контуру чуть более темной ниткой. Все то же самое мы повторяем уже и с оранжевой ниткой. Также проходимся по контуру. Самой темной ниткой мы будем намечать участки, где на тыкве должна быть тень. Тень не надо делать слишком широкой. Максимум она может быть в 2-3 мм в ширину. Однако на самом деле это все условности вы можете делать тоньше или толще, смотря как вам больше нравится. Я лишь показываю пример, как можно сделать. Не забываем про то, что блики должны ложиться и на хвостик тыквы. Поэтому с одной стороны мы применяем темно-зеленую нить. С правой стороны мы также обшиваем контур хвостика самой светлой салатовой ниточкой. Ну а между этими двумя участками мы прокладываем светлую зеленую нить. Расчехляемся. Потихонечку аккуратно вырезаем заготовку по контуру, отступая от края примерно 2 миллиметра. Смотрите, не заденьте нитки, иначе рассыпется весь рисунок. Далее из плотного картона мы вырезаем каркас для броши. Приклеиваем каркас на момент кристалл. Нитки, которые торчат, аккуратно заправляем внутрь при помощи иголки или зубочистки. Даем клею схватиться. На зеленом фетре мы вырезаем изнаночную сторону броши с внутренней стороны этой изнанки делаем наметки для того, чтобы сделать прорези и в них засунуть булавку. Все очень просто. Чтобы не делать огромных дырок, булавки лучше просовывать через маленькую узенькую сторону. Делайте это в таком порядке, как делаю я, у вас все получится. Как только булавка усажена на свое место, промазываем картонку еще раз клеем и аккуратненько прикладываем изнаночную сторону. Немножечко приминаем пальцами, но стараемся сильно не мусолить, потому что нитки имеют свойство пачкаться. Вообще советую вам работать в перчатках. Да, надо было сказать это в самом начале. Теперь мы начинаем закрывать край броши. Для этого советую взять темную нить мулине, которой мы оформляли хвостик. По цвету она у меня очень подходит к изнанке. И мелкими стежками начинаем прихватывать край. О способах обработки края броши вы можете посмотреть в предыдущем видео. Я показала 4 крутых способа, они очень просты в исполнении. Любой повторит. Заходите, смотрите и применяйте. А у меня получилась вот такая кучерявая малышка. очень верю в то, что у вас получилась чудесная тыковка жду ваших комментариев, жду ваших отзывов пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал не забудьте про колокольчик, а еще делитесь этим видео со своими друзьями и подругами, да именно друзьями и подругами ведь мужчины тоже любят рукодельничать, я видела мужчин, которые занимаются лепкой цветов из полимерной глины, а также видела молодого человека, который вышивает линейским крючком. Это вообще для меня прям был шок. Ну, спасибо всем за просмотр. Всех целую. Пока!